Всем привет, с вами Александр. 1 декабря в Калининграде наступила зима. Хоть температура и плюсовая. Но с утра пошел снег. Зеленая трава присыпанная. Листья на деревьях еще есть. Вот тополь с листьями. Так что все по плану. 1 декабря и сразу снег. Вот такие интересные деревца с листьями, какое-то соревнование сегодня бегунов. В ту вот такой марафон сегодня проходит. Привет. На этом все. Хотел сделать короткое видео у начала зимы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.